привет, подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня мы будем делать бисквитный рулетик с желе. Давайте начнем мы с приготовления желе. А для желе нам надо желатин 25 грамм, надо развести и настоять в холодной воде. Далее, если варенье у нас с ягодами, его надо 1 столовую ложку, надо развести в 2 стаканах воды и процедить. Ну и добавить сахара по вкусу, если оно не очень сладкое. Вот, и полученный сироп прокипятить примерно 10 минут. Ну а мы переходим к желатину. И я насыпаю его в эту кастрюльку, потому что придется еще нам его кипятить. Желатин мы разводим водой из расчета 1 часть порошка на 10 частей жидкости. То есть на 25 грамм порошка нам нужно 250 грамм жидкости. В этой чашке 200 грамм, значит нам надо полторы чашки. Теперь нам надо оставить это настаиваться примерно на час. А это надо для того, чтобы желатин набух. Так как я имею некоторые проблемы с памятью, я не могу отключить холодильник, потому что иначе, если я его отключу, я забуду его включить, а у меня там мясо, мясо можно размораживать только один раз. И, в общем, забуду я его включить, и все, что в холодильнике у меня пропадет. Я этого не хочу, поэтому за звук извините. Теперь, пока желатин настаивается, давайте перейдем к тесту. Для самого теста нам понадобится 3 яйца, 120 грамм сахара, 120 грамм муки. Ну и, собственно говоря, после этого само желе. Итак, что же мы делаем? Мы берем яички и разбиваем их в кастрюлю. Короче говоря, в этот раз я не буду заморачиваться с тем, чтобы отделять белки от желтков. Поэтому я буду делать все вместе. Теперь мы возьмем наш советский миксер, мы взбиваем в яички. Теперь я добавлю сюда немножко разрыхлителя, ну на глаз, хотя по хорошему надо добавлять где-то примерно половину чайной ложки или чайную ложку, вот. ну, чтобы тесто поднялось хорошо, потому что я не очень уверена в том, что сейчас мое тесто поднимется. И добавляем пол чашки муки. Если бы у меня был выбор, я бы добавляла вместо пшеничной муки рисовую. Ну, оно как-то поинтереснее выходит по вкусу. Теперь мы берем ложку и это все перемешиваем. Если вы хотите сделать именно бисквитное тесто, кое-у меня вряд ли получится то надо желтки взбивать отдельно от белков. То есть сначала сбить белки, потом взбить желтки в отдельный таре, добавить в желтки сахар, разрыхлитель, потом муху и аккуратненько туда вмешивать белок. Очень-очень аккуратненько, то есть ну, одну третью часть вмешать, Потом все это размешать, чтобы оно было нужной консистенции, но ну, не такое жидкое, но и не очень густое. Да. Вот. И добавить дальше, ну и дальше добавить, и дальше добавить оставшийся белок. Берем бумагу для выпекания. Кладем ее на профиль и выливаем все содержимое этой кастрюльки ну, тесто на бумагу. Далее мы стараемся это распределить ровненько. Вот у меня противень немножко нагнулся. И, и все. И печалька. Все уползло. И отправляем в прогретую духовку на 10-12 минут выпекаться при температуре 180 градусов. Пока все это готовится, возьму ванилин и корицу. Так как этого у меня дофига, в отличие от сахарных пудры, потому что я раньше изготовляла Чердачные игрушки и смешиваю в чашечке. Это будет посыпочка для нашего рулетика. Примерно один пакетик ванилина, но можно два, если рулетик большой. Пол чайной ложки, чайную ложку корицы. Также при желании вы можете добавить ванилин вместо сахара или как дополнение к сахару, тогда ваш рулет будет иметь приятный привкус ванили. Но ну, у меня здесь получилось также побольше корицы. Перевер... Перемешиваем все это чайной ложечкой. Если у вас там была водичка, она может прилипнуть. И это, на самом деле, немножко печально. Кстати говоря, когда ваше тесто запеклось, вам нужно немножко подождать, пока оно остынет. Чуть-чуть, совсем немножко. И свернуть его в рулет вместе с бумагой для выпекания. Потому что потом вам придется его развернуть, на него положить желе. Ну и далее по списку. Теперь мы ставим желатин на маленький огонь. Он не такой уж маленький. Но нам надо на маленький. И аккуратненько его помешиваем. Следим, чтобы оно не кипело. Потому что если оно закипит. Будет не очень хорошо. Варить надо, по-моему, примерно где-то минут 15. Может быть, конечно, меньше, но мы это сейчас узнаем. Когда наша желе уже готово, как готово, <связать> имеет нужную консистенцию, то есть она уже остыла и начала застывать, мы разворачиваем рулетик. Разворачиваем. Убираем из него бумажечку. Посыпаем внутри корицей. Можно, конечно, положить, можно положить еще варенье, ну то есть без желе, и тогда будет двойной вкус, будет вообще просто огонь. Но я не могу открыть банка с вареньем, потому что а, мужчин в доме нету, да? Феминистки вы не правы. Прекрасную бэстч. Сейчас оно будет впитываться, это ничего. Потому что мы немножко еще подождем, когда оно начнет схватываться. Дольем еще и закатаем полноценный рулет. все желе делайте до того, как вы начинаете делать тесто. Потому что есть такой нехилый шанс, <смех> когда вы делаете вред, тесто раскатывается, когда оно еще теплое. Нормально раскатывается. У меня оно уже зафиксировалось и ну, порвалось немножко Поэтому вот, если вы что-то делаете, то старайтесь сделать, чтобы все это было еще тепло. Доложим, что наш рулет готов и желе застыло. Я просто не хочу уже ждать больше 6 часов, как я его готовлю. Вот, короче, когда приготовится, мы берем ложку ванилина, вот эту вот, так да, корицы, которая у нас есть. Лучше, конечно, сахарной пудры, потому что это может немножко жечь. Как бы как, вот так. Корица вообще ждет. И посыпаем ей нашу рулет. А можно растопить шоколад в клетке бане. И полить это все шоколадом. И сверху сахарной кубой. И вот это вообще будет. И вот это будет вообще очень вкусно. на этом все вам спасибо за просмотр вообще вместо этого видео я хотела снять видео о моих рисунках но я их благополучно забыла в электричке а вам спасибо за просмотр ставим лайк если вам ставим лайк если вам понравилось это видео ну и всем удачи и всем пока